Всем привет! В эфире «Универ а в студии Лилия Талипова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Как развит туризм в Татарстане? Каково будущее глобальной экономики? Командные шахматы в Казанском федеральном университете прошел турнир по чесболу. В 2018 году на территории Татарстана состоялось много событий, привлекающих туристов со всего мира. Представители Государственного комитета Татарстана обсудили в Казанском федеральном университете результаты ушедшего года, а также планы и задачи на 2019 год. Подробнее мы расскажем прямо сейчас. В Казанском федеральном университете состоялось заседание коллегии Государственного комитета Татарстана по туризму. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму занимается управлением в сфере туризма, в том числе и разработками и реализацией законов и иных нормативных правовых актов Республики Татарстан, регулирующих туристскую деятельность. Реализация мероприятий госпрограммы осуществлялась по следующим направлениям: Развитие туристской инфраструктуры, подготовка и повышение квалификации кадров для сферы туризма, проведение профессиональных мероприятий, продвижение туристского продукта Республики Татарстан, международное и межрегиональное сотрудничество, формирование и развитие туристо-рекреационных кластеров. В заседании приняли участие представители различных органов власти, в том числе заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева и председатель Государственного совета Республики Татарстан Фарид Мухаммедшин. На мероприятии были обсуждены итоги 2018 года в направлении туризм. Чемпионат мира по футболу, Red Bull Air Race, ралли Шелковый путь Республика оказалась в центре событий мирового масштаба и ярко заявила о себе миллионам туристов по всему миру. В 2018 году воплощены в жизнь многие проекты и идеи, которые готовились с нами не один год. Улучшенная инфраструктура туризма, повышенная информационная узнаваемость республики. Важной частью заседания стало обсуждение планов и задач на 2019 год. Для дальнейшего развития Татарстану необходимо разрабатывать новые туристические продукты. Нам необходимо создавать новые туристические программы и события на базе основных туристических центров, в том числе на объектах ⁇ всемирного наследия ЮНЕСКО ⁇ В ближайшем будущем... В Казани будет открыт возрожденный собор Казанской иконы Божьей Матери, который несомненно станет мощной точкой притяжения многих туристов, и нам также будет необходимо работать с большим количеством паломнических туристов со всего мира. Артем Тупичкин, Александр Юдин, Универньюс. 21 января в главном здании Казанского федерального университета состоялось торжественное открытие выставки новых поступлений в музей Казанского федерального университета за 2018 год. Редкие камни, письма именитого доктора Кафу и многое другое. О том, что было представлено на этой выставке, наш сюжет. В редактовом зале Музея истории КФУ были представлены дары и приобретения всех музеев Казанского федерального университета за 2018 год. Выставка новых поступлений в музее КФУ поражает широтой своей тематики. Здесь можно увидеть одновременно письма доктора физико-математических наук Владимира Владимировича Морозова, редкий образец лазурита из Афганистана и даже окаменевшего трилобита, при том география приобретений не менее велика. География даров, она, можно сказать, охватывает... Ну, территорию значительную. Да? Это не только Россия, это сопредельное государство, она каждый раз меняется. В этом году, ну, наверное, самое далекое у нас поступление это были экспонаты из Индонезии, которые привезли наши студенты, которые сейчас ну, проходят представлены у нас в музее проходят дополнительную обработку. Это, конечно же, территория Центральной Азии, откуда тоже приезжают наши студенты, показывают. Ну и, конечно, наше многонациональное повозже. На данный момент коллекция университетских музеев насчитывает около 900 тысяч экспонатов, большая часть которых 500 тысяч экспонатов находится в ведомстве одного геологического музея КФУ. Но это не значит, что другие музеи плохо пополняют свои коллекции. Пополняемость музеев зависит от множества факторов, в том числе и специфики их тематики. Мы надеемся, что эта выставка позволит всем, кто причастен к университету, вспомнить об этом. И очередной раз, приходя в музей университета, спрашивая, а есть ли что-то обо мне, а есть ли что-то о моем предке? Подумать, а что ты принес, что ты подарил в музей университета, чтобы университетский музей о себе рассказывал. Выставку новых поступлений в музее Казанского университета можно будет посетить до 12 февраля. Кроме этого, в планах у музея истории КФУ» выставка об истории Казанского университета в Марках, которую планируют открыть ко дню студента. Камиль Гемоздинов, Виолетта Басова, Универньюз. В последнее время все чаще в информационном поле всплывают новости о том, что глобальный экономический рост находится под угрозой. Крупные мировые державы ведут торговые войны, а рабочие места по всей планете сокращаются. Так ли страшен на самом деле сегодня экономический зверь? Рассказал на своей лекции в Казани представитель ООН Юнгтад Игорь Паунович. Сегодня перед мировой экономикой встают очень важные вопросы, касающиеся фундаментальных аспектов ее функционирования. Что не так с финансовой ситуацией в мире, рассказал на своей лекции в Корстане старший экономист конференции ООН по торговле и развитию Игорь Паунович. Uh, of, uh, growth, uh, ООН и ее подразделение Юнктат Конференция ООН по торговле и развитию системно готовят аналитические материалы и долгосрочные прогнозы развития мировой экономики и ее отдельных составляющих. На основе этих материалов представители ведомства постоянно пытаются предугадать, что ждет глобальную экономику в будущем и какими причинами вызваны те депрессивные процессы, которые мы видим в мире сегодня underlying weaknesses and structural problems uh, of the world economy, which have not been dealt with uh, from the uh, 2008-2009 crisis. So now we are in a situation where we could expect a new crisis maybe this year or next year or in 2021. Кроме того не стоит забывать что мировая экономика это большой механизм состоящий из множества локальных экономик от взаимодействия разных его деталей зависит то какой будет цена на нефть сколько будут стоить ценные бумаги и какой курс будет держать та или иная национальная валюта state of the global economy в этой игре успех зависит от умения быстро оценивать каждый ход противника и принимать самостоятельные решения которая приведет к победе команды. Речь идет о чизболе. Это разновидный шахмат. Придумали ее в Казани. И сейчас в нее активно играют не только в республике, но и за ее пределами. Две команды по восемь игроков. При этом каждый отвечает за отдельный ряд фигур. Так, 21 января прошел первый турнир по чизболу среди школьников в Казанском федеральном университете. Подробности далее. 20 января в спортивном комплексе Уникс состоялся первый городской турнир среди школьников по чизболу. Организаторами турнира выступили Казанский федеральный университет, Ассоциация профессиональных тренеров Республики Татарстан и Федерация Чезбола Республики Татарстан. В университете мы уже проводим среди студентов не первый раз чемпионат. И теперь решили исходить из того, что чем раньше мы привлечем детей к коллективным видам спорта, то есть, чтобы они вместе могли не.. не, не... Не только в гаджетах сидели и, как говорится, а уже вместе делали, поэтому решили, что надо с более молодого возраста начинать. Чизбол известная командная игра в шахматы. Ежегодные студенческие игры по чизболу в различных вузах города стали доброй традицией для всех любителей шахмат. Шахматы индивидуально тоже игра, а здесь уже вместе надо играть. Надо знать, как думает твой сосед, как думает твой партнер, то есть не только как противник. Думает. А как все думает твой партнер и для, для достижения именно конкретной цели. Январский детский турнир, а это первый турнир по чизболу в новом году. В соревновании приняли участие 6 команд по 8 человек. Я начала играть в шахматы в 7 лет. У меня мама с папой спросили, хочешь пойти на шахматы? Я сказала, да, хочу. И так я уже занимаюсь в 6 лет. То, что мы должны бегать. То, что мы должны бегать, по переставлять. Параллельно в рамках турнира были проведены сеансы, игры по шахматам и шашкам для всех желающих, а также конкурсы и викторины по шахматной тематике. Диана Шилова, Ленарда Аблетьяров, Универ Ньюс. На этом у меня все. Не забывай смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч!